Тихая ночь окружала в саду мирно уснувших друзей. Слышно, как ветер колышет, листут и протекает ручей. Твоя, но это горькая ша. отминует меня. Эта молитва раздалась в саду, то посмотрите, Христос. Руки поднявши к небу главу, муки ему всех принес. О, Твоя, но эта горькая чаша, может, минует меня. О, пусть будет, воля во всем лишь Твоя. Шаша, может, минует меня, под полонитом как кровь выступал, слезы стояли в глазах. Мир грешный, мир за тебя так страдал, то перед кем ты о, че, пусть будет воля во всем лишь Твоя. Эта молитва пусть будет вечно святой для меня. Все лишь твоя.